Жизнь. куда шел отсюда Пошел. всем привет дорогие друзья вы на канале тайной но хочу вам показать необычные видеосюжеты которые запечатлили очевидцы считают что это секретная зона. В России есть множество секретных зон, которые отвечают за скрытность. Но там же и разрабатывают необычное оружие. Это необычное оружие идет по многим необычным названиям. У них есть разные объекты, летающие тарелки и даже НЛО. Но суть в том, что каждый из нас не понимает суть того, что происходит. Я хочу вам показать необычные 4 видеосюжета, которые подтверждают о том, что люди видели не НЛО, а секретное оружие России. И это доказательства много, но суть в том, что поверите вы сами в эту необычную картину. Досмотрите этот видеосюжет. Если у вас есть вопросы к этому ролику, оставьте комментарий. Или просто-напросто напишите свое пожелание. Ну а то что скрывается на Земле, я вам показываю это первый и последний необычный раз. Черные дыры, необычные объекты НЛО, необычные порталы и даже в озере, когда рыбак видит перед собой страшную картину. Это 4 видеосюжета. Дальше считайте, правда это или нет, останется за вами. Куда лезешь, блядь, дурак? Он сейчас трещина отвалится, смотри. Лезешь, блядь. Шел отсюда, ушёл, это что за фигня, ушёл, я сказал пушу! а чё она не улетает, это что вообще такое?